здравствуйте дорогие друзья уже больше года длится российско-украинская война участие в которой принимают не только россия с украиной но и третьи стороны Каждая из сторон имеет в этой войне свои стратегические цели у каждой из которых есть декларируемая и реальная составляющая мы с вами попробуем разобраться в том, каковы реальные, а каковы мнимые или декларируемые цели войны, которая собрала в качестве жертв уже более 8 тысяч погибших среди гражданского населения Украины. Разобраться в этом необходимо хотя бы для того, чтобы, во-первых, понять стратегию ее участников испрогнозировать ее результаты и, во-вторых, если возможно, оценить сроки ее завершения и материальные затраты. Итак, стороны. Понятно, что это, во-первых, Россия, во-вторых, Украина, в-третьих, страны НАТО и, в-четвертых, все остальные. Декларируемая цель России в войне – это внеблоковый статус Украины, разоружение Украины и легализация аннексии Крыма, Донбасса и других оккупированных Россией территорий Украины. Декларируемая цель Украины в войне – это деоккупация захваченных Россией территорий Украины, включая Крым и Донбасс и гарантии суверенитета и территориальной целостности. Декларируемая цель стран НАТО в войне – это помощь Украине для осуществления целей Украины в войне. Декларируемая цели остальных стран – это скорейшее прекращение военных действий. Реальные цели сторон, участвующих в войне, состоят в минимизации потерь, затрат и рисков, а также в обеспечении гарантий того, что достигнутые результаты не будут отменены или нарушены не полностью, ни частично, а также возмещение убытков. Главным средством для достижения целей войны является оружие, в том числе и ядерное. Причем ядерное оружие на сегодня является тем средством, которое может обеспечить достижение как декларируемых, так и реальных целей участников войны. Что нужно подчеркнуть, так это то, что ядерное оружие на сегодня является средством, с помощью которого обеспечивается реальная цель войны, а именно – Утверждение суверенитета над территорией. В какой-то степени ядерное оружие, как средство достижения цели, является одновременно и самой целью. Теперь обратимся к истории. В 1991 году президент СССР Михаил Горбачев и президент США Билл Клинтон подписали договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. После распада СССР 23 мая 1992 года в дополнение к этому договору был подписан Лиссабонский протокол, которым Беларусь, Украина, Казахстан и Россия приняли на себя обязательства СССР по договору как правопреемники. Такой результат вызвал реакцию со стороны США, направленную на то, чтобы уменьшить количество стран правопреемниц СССР, обладающих ядерным оружием. В результате была достигнута договоренность о том, что Беларусь, Украина и Казахстан – Откажутся от ядерного оружия в обмен на гарантии уважения, суверенитета и территориальной целостности. Эти гарантии были выданы Украине в форме Будапештского меморандума о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к договору о нераспространении ядерного оружия, подписанного 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США. И вот в 2014 году Россия проигнорировала данные Украине гарантии территориальной целостности, вероломно нарушив условия Будапештского меморандума путем аннексии Крыма. В 2022 году Россия продолжила свою агрессию в отношении Украины, оккупировав части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. Для защиты своего суверенитета и территориальной целостности у Украины сегодня есть два средства. Первое. Это восстановление своего потенциала стратегических наступательных ядерных вооружений. На что Украина имеет право по условиям договора 1991 года между СССР и США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений. И второе средство вступление в НАТО. Что касается ситуации с восстановлением Украины и своего потенциала стратегических наступательных ядерных вооружений, то против этого категорически выступает Россия и совершенно не поддерживают это восстановление ни США, ни Великобритания, ни другие страны. Касательно вступления Украины в НАТО, то опять же, Против этого категорически выступает Россия и на данный момент не поддерживают ни США, ни Великобритания, ни другие страны-члены НАТО, мотивируя тем, что Украина находится в состоянии войны с Россией. На самом деле этот мотив имеется в виду наличие территориального спора Украины с Россией, находящегося в фазе активных военных действий, в действительности не является официальным задекларированным в тексте договора НАТО мотивом, из-за которого Украине может быть отказано в членстве в Североатлантическом военно-политическом союзе. Таким образом, на сегодня Украина является тем пробным камнем, который испытывает блок НАТО на приверженность принципу защиты демократии, мира, безопасности и справедливости, закрепленному в статье 1 договора НАТО. Упомянутая нами статья 1 текста договора НАТО обязывает своих членов воздерживаться от любого применения силы или угрозы ее применения в своих международных отношениях, если это противоречит целям ООН. Но следует четко понимать, что защита Украиной своего суверенитета и территориальной целостности целям ООН не противоречит, что подтверждается резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН по Украине от 23 февраля 2023 года. Поэтому вопрос о членстве Украины в НАТО ⁇ это вопрос о способности или о неспособности НАТО защищать международный мир, демократию, справедливость и безопасность. Отказ стран-членов НАТО в удовлетворении заявки Украины о принятии ее в свои члены говорит только об одном – о том, что НАТО в целом и каждая из стран ее членов не выполняют свои обязательства по защите мира, демократии, справедливости и безопасности, мотивируя свое преступное бездействие страхом за собственную безопасность и нежеланием из-за этого вступать в прямой вооруженный конфликт со страной, явно нарушивший устав ООН, то есть с Россией. Одновременно с этим страны-члены Североатлантического альянса поставляют Украине оружие, но в таком ограниченном количестве, которое недостаточно для обеспечения Украине решения задачи установления контроля над своей территорией в международно признанных границах, с учетом того, что агрессор – это Россия, являющаяся обладателем ядерного оружия. Восстановление Украины и своего потенциала стратегических наступательных ядерных вооружений как средство, способное компенсировать Украине бездействие стран-гарантов, подписавших Будапештский меморандум, а именно США и Великобритании, заботящихся больше о своей безопасности, чем о безопасности Украины, которую они ей гарантировали, на сегодня является единственным верным решением, которое может принять Украина для обеспечения собственной защиты от вооруженной агрессии интервента, обладающего ядерным оружием. Для осуществления Украиной такого решения потребуется еще одно условие – согласие США и Великобритании на его реализацию. А для этого и США, и Великобритания должны четко заявить о том, что они поддержат это решение Украины, а значит признают ошибочность своих действий по ядерному разоружению Украины. Если это условие выполнено не будет, и ни США, ни Великобритания не согласятся на восстановление Украины и своего потенциала стратегических наступательных ядерных вооружений, то Украина, конечно же, может реализовать свое решение собственными силами. Но в таком случае... Следует учитывать, что такой шаг Украины ставит под угрозу дальнейшие поставки Украине обычных вооружений странами-членами НАТО. И тогда, если Украина все же примет решение о восстановлении своего потенциала стратегических ядерных вооружений в условиях, когда ни США, ни Великобритания такое решение Украины не поддержит, то в таком случае... Украине предстоит понять, что она является жертвой сообщества международных террористов, приносящих граждан одной из суверенных стран в жертву собственным интересам. Для обуздания агрессора, то есть России, сегодня, как и в далеком 1943 году, требуется одно – открытие, второго фронта против России и вступление США и Великобритании в войну против России, что будет решение по реализации США и Великобритании своих обязательств перед Украиной, данных ими в рамках Будапештского меморандума. Итак, господа американцы и британцы, вопрос. Что для вас важнее? Демократия, справедливость и исполнение своих обязательств или собственный интерес? Может вас останавливает то, что вы являетесь членами НАТО? Тогда выйдите из НАТО, исполните свои обязательства перед Украиной и снова вступайте в свой драгоценный Североатлантический Альянс. Слабо? Но подумали ли вы о том, что если вы этого не сделаете, то захотят ли после этого граждане Украины, которых вы приносите в жертву своему собственному шкурному интересу, а также граждане других стран, иметь с вами деловые и дружеские отношения? Подумайте об этом и, главное, действуйте и причем немедленно.